Добрый день, меня зовут Саникова Ирина. Еще до прохождения курса у Антона Дробата и Дарьи Герлин. Я уже работала риэлтором. Прошла несколько серьезных обучений. Работала в очень серьезной компании. Думала, что меня ничем не удивишь. Но курс Дарьи. И Антона, он отличается от всего, что я знала до этого. Работа риэлтора, она подразумевает постоянное самообразование. Если ты хочешь быть в тренде. Кому подойдет этот курс? Он подойдет как начинающему риэлтору. Здесь... Совершенно все новое, и в этом направлении практически нет конкуренции. А также это подойдет уже работающим риэлтору для того, чтобы осознать, что можно и по-другому вести этот бизнес. А хочу сказать спасибо Антону и Дарье за то, что они поделились своим опытом работы. Думаю, что те, кто прошел обучение, уже никогда не вернутся к прежнему методу работы, потому что с новым методом, который предлагает Антон и Дарья, гораздо проще работать, гораздо удобнее работать, быстрее. И, что немаловажно, ты можешь Взять себе выходные, ты можешь взять себе отпуск. Ты можешь отдохнуть. То, чего нам так не хватает в нашей работе. Если у тебя, конечно, если ты не работаешь с кем-то в паре. Спасибо за внимание. Всем пока.